Сегодня снимаем заброшенные деревушки в провинции Арагон. И вот я увидел такой небольшой эксклюзивчик. Это деревянный замок. Замки бывают не только железные, но и деревянные. Вот это, пожалуй, такой эксклюзивчик, где он может, мог вообще сохраниться. Да? Вот так вот. Если кто-то не знал... Вот, пожалуйста, деревянный замок.